Мне кажется, все-таки сейчас волей-неволей пойдет некоторое оздоровление в стране. Я не знаю, как это будет выглядеть, но оно должно быть со всей этой трагедией. А началось это все-таки, по-моему, с Севастополя. Вот с какой-то сумасшедшей боли Севастополь, который почему-то считался украинским. Ну, совершенно непонятно, какое отношение нет. Вот. И все. И когда освободили, как-то стало чуть-чуть какая-то хоть смутная надежда появилась. Поэтому песня о Севастополе. Твою пристанью шел глубокой зеленой воды Еще далеко Севастополь До нашей последней беды Еще германские тропы полынью не все заросли Еще ты стоишь в Севастополь На краешке русской земли Еще у германской тропы полынью не все заросли, Еще ты стоишь, Севастополь, на краешке русской земли. Над Азии над Европой холодные льются дожди, Останься со мной, Севастополь, пожалуйста, не уходи. Услышен отчаянный робот Листвы на сенем ветру Останься в живых, Севастополь Иначе я тоже умру Останься в живых, Севастополь